Всем здравствуйте, меня зовут Гульшат Фатахова. Я из города Уфа, республика Башкортостан. С большим удовольствием оставляю свой отзыв о курсе Дарьи Герлейн, риэлтор профессии бизнес. Лично я в этой профессии уже 4 года, начинала в крупных сетевых компаниях и два с половиной года работаю самостоятельно. На курс я наткнулась совершенно случайно в социальных сетях и буквально после первого вебинара. Я поняла, что это то, что мне надо на текущий момент времени. И, так скажем, не ошиблась. Лично мне, человеку с опытом в продажах недвижимости, курс помог увидеть мои ошибки. В курсе очень много информации, которая систематизирована и структурирована, и информации именно в части психологии и технологии продаж. И продаж именно недвижимости что касается технической части курса то для меня оказалось абсолютно неподъемной задачей сделать свой сайт который будет еще генерить заявки в результате я через два с половиной дня сделала свой сайт который через полдня спустя часа запуска его в работу Принес мне 9 заявок. В результате за первый месяц работы по технологии, которые дается в курсе, за месяц работы, у меня было поставлено 6 броней и сделано 3 сделки. И в принципе, с тех пор проблема в поиске клиентов отсутствует. Проблема как раз таки во времени теперь. Но это уже вторичный вопрос. Поэтому всем, кто а, сомневается идти на курс, не идти, надо, не надо, всем рекомендую, идите. Он стоит намного дороже а, тех денег, которые вы за него платите. А, я хочу сказать большое спасибо Дарье и ее команде за этот курс, потому что вы помогаете риэлторам в такое непростое время оставаться в профессии и зарабатывать на своих хлебушек с икрой.